всем привет сегодня покажу как сделать цветочный венок из крема для этого мне понадобится белковый крем этот крем я готовлю без сиропа завариваю просто на водяной бане готовится очень быстро и просто достаточно 15 минут он очень плотный густой и отлично держит форму сегодня основой у меня будет поднос для начала самым простым способом а, я нету. сделаю фон с помощью капли розового красителя А я тебе, я Часть крема красила в зеленый, помечаю себе центр, делаю основу. Понадобится насадка для хризантемы, листочек хризантемы. Здесь номера нет, она из набора 24 штуки, поэтому примерно здесь расстояние 0,8 миллиметра. Красила в желтый цвет крем, 2 миллиметра отрезала уголок и делаю серединку. Это очень круто, Я взяла вот такую насадку для розы буду делать листики окрасила в такой еще пакетик в зеленый яркий цвет и сделаю листочки Я уже сделала несколько заготовочек, покажу, как делать вот эти маленькие закрытые бутончики. Делаю такой конус, серединку. Небольшую достаточно будет, вот так. Веду вот так снизу вверх и закрываю, но не до конца. такой бутончик немножко уже в пакетике крем полежал стал рыхлый но ничего и сверху добавлю зеленые листы вот такой и я его также сюда сажу вот сейчас в пакетик я выдавила весь крем, промешала, заполнила снова, и теперь покажу, что крем себя совершенно по-другому ведет. Такие свойства белкового крема, то есть он пузырится, пузырьки все лопаются, однако при промешивании они удаляются, и крем становится плотнее, то есть лопаются пузыречки. Крем намного плотнее получается. Я его закрою, вот такой бутончик. И располагаю теперь цветочки.